Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. И сегодня мы поговорим о том, какие были изобретения сделаны за последние 200 лет. И ответим на вопросы, а была ли альтернатива данным изобретениям? Напомню, что мы живем в технократическую эпоху. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Более подробно о возможностях человека мы рассказываем на нашем канале Вести Волкон. Смотрите. И вы поймете, что все в наших руках. Одно из первых изобретений, которое сделал Павел Шиллинг в 1832 году, когда он создал электромагнитный телеграф, передающий, естественно, определенную информацию на расстояние. И, соответственно, сделал систему кодирования. То есть он определенными символами закодировал те, тот алфавит, который используем мы в написании или в нашей повседневной жизни. А была ли альтернативна? тогда и сегодня данному методу передачи информации технократическому. Первый этап потери наших умений и навыков это потеря интуитивной передачи информации. Например, вы получаете информацию по телеграфу, для которого нужно передающее устройство, линии проводов, приемные устройства, потом человек, который должен это сделать, обучиться должен этому. Тот человек, который принимает информацию, потом ее куда-то дальше передает. И посмотрите альтернативу, которая была ранее. Когда человек за счет своих умений, навыков, развития собственного души, интуиции, может все это делать без применения технических устройств. Потому что в человеке заложено все, что есть во Вселенной. И человек может этим пользоваться. Еще раз напомню, что наше сознание закрыто в ночь сварога было на 95%. А мы используем наше сознание и навыки, умения в нас заложены всего лишь на 3%. Все мы сегодня пользуемся теми изобретениями, которые сделаны за последние 200 лет. И лампочки, и электровозы, и телеграфы, и телефоны, и телевидение, и интернет. Об этом я обо всем вам скажу. Вот о первом изобретении мы уже сказали. Электромагнитное телеграфирование, передача информации. В 1775. В 1951 году Леонтий Шамшуренков создал первый русский автомобиль. В 1837 году штаб с капитаном Загряжским был создал первый гусеничный движитель. А теперь давайте подумаем. И автомобиль, и тот же трактор, как он был назван сейчас, движитель гусеничный, что они делают? Для автомобиля нужны дороги, следовательно, нужно их равнять. Нужна техника, люди, масса усилий, технических устройств, масса материалов для того, чтобы проложить дорогу. Для трактора дороги не нужны, но он что делает? Гусеницами разрушает покров земельный, и, соответственно, земля может уже не родить. Он ее трамбует, разрыхляет. Или утрамбовывает, скорее всего. Ну, мы знаем о разных сегодня тракторах, которые вообще на, там, с маленьким давлением могут ездить по болотам и так, далее, и так далее. А теперь давайте вспомним, как один из индусских крестьян собрал виману на глазах у сельчан. И удивлялись английские колонизаторы, которые в то время были, как он это сделал. И говорит, а как же ты сделал? Он говорит, ну пожалуйста, он разобрал это, можете собрать. Соответственно, ни у кого это не получилось. А что делали виманы, вайтмары или вайтманы? Они перемещались с огромной скоростью на любые расстояния. Как это делалось? Но ну, сегодня это описано было. Вайтмане Кашастре есть такой эпос индийский. И это же возможно. Мы же все прекрасно знаем... Оба НЛО, которые появляются и куда-то растворяются, никто не знает куда. Но это возможно? Возможно. Следовательно, те изобретения, которые были сделаны автомобиль и трактор, они разрушают нашу среду обитания. А если использовать Вайтманы, например, они не разрушают. Они передвигаются по путям. В 1764 году Ползуновым был создан первый паровоз. В 1754 году великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов создает первый вертолет. 1869 год. Дмитрий Иванович Менделеев создает периодическую таблицу химических элементов. И этой таблицей мы пользуемся до сей поры. Несмотря на это, Болотов Создают таблицу, в которой около тысячи элементов. Мы об этом в одном из сюжетов говорили. Что существует многообразие тех веществ, из которых создан мир. 1872 год. Александр лакдыгин создает первую лампу накаливания. Хотя внедрили ее американцы. У нас со внедрением вообще плохо было всегда. Но несмотря на это, Россия технически и технологически, особенно к началу 19 века рывок сделал огромный в своем техническом совершенстве. 1876 год. Свеча Яблочкова была изобретена. Это электрическая дуговая лампа накаливания. А теперь давайте подумаем, а какова может быть альтернатива лампе накаливания. Сразу же возникает образ солнца. Потому как, если использовать, например, зеркала, и передавать солнечный свет в помещение. Кстати, посмотрите на те же пирамиды Хеопса или Гизы. Где в определенное время возникают пучки света, которые освещают пространство внутри пирамид. Вот это есть альтернатива, когда можно использовать солнечный свет. А почему тот свет, который мы считаем искусственный и который был создан? Ну, естественно, мы начали трудиться ночью. А ночью спать надо. Мы в своей ведической концепции здоровья, которую вы можете посмотреть на канале Вести Валкон, говорили о том, что ночь предназначена для чего? Для того, чтобы человек отдыхал. В 1880 году Огнислав Степанович Костович создает первый карбюраторный бензиновый двигатель. Но о двигателях мы с вами бензиново говорили, которыми мы пользуемся сегодня, и загрязнили всю планету. Альтернативу Толстой Лев Николаевич предлагал. Какого рожна, писал он, вы, товарищи, едете куда-то за 40 верст, когда у вас на вашей территории, где вы живете, не наведен порядок. И если вы создаете гармоничное пространство у себя, то вам ехать никуда не хочется. Вы живете с Богом в душе и божественная гармония вокруг вас. В том же 1880 году Федор Полоски создает первый электрический трамвай, на котором... Граждане москвичи до сей поры катаются. В 1881 году Николай Кибальчич создает первый реактивный двигатель. С 1885 года Владимир Шухов создает массу конструкций, которые используются в нефтеналивных баржах, в строительстве той башни, которую мы называем Шуховской, которая расположена на Шаболовке. И мы в наше советское время смотрели Шаболовке передачи «Голубой огонек». В 1890 году Александр Столетов создает первый фотоэлемент. Вы в метро все катаетесь? Вот эти вот створочки, которые нас пускают, не пускают, а работают на фотоэлементе. В 1891 году Сергей Мосин создает трехлинейную винтовку. По массовости она была одной из самых распространенных в мире. В 1899 году Петр Лепедев открывает эффект электромагнитного давления или давления светового луча, который впоследствии мы используем на той же башне Шухова как передачу электромагнитного излучения для приема телевидения или радио. И в в 1907 году другой наш русский изобретатель Борис Розинг создает систему записи и воспроизведения изображения телевизионного, которым мы все сегодня с вами пользуемся. Но это была электронно-лучевая трубка, где развертку он создал и которая могла передаваться на расстояние за счет электромагнитного излучения, за счет электромагнитной волны. Затем уже мы с вами получаем как раз насыщение того электромагнитного поля, в котором живем. А оно нужно нам вообще? И вот Николай Валерьевич, наш зритель, говорит, что технологии все основаны на электромагнитных излучениях. И исходя из этого мы делаем вывод, что эта технология несет разрушающие действия на человека и окружающую среду. Это очевидно. А теперь коротенько пробежимся по тому, что вообще было создано за последние сто лет. А кроме вот видимо редких случаев изобретения, впрочем напомню не хвалясь, что наше изобретение это пассивные антенны, которые очищают мир, делают его лучше, здоровее, нравственно чище. И по ссылке вы можете посмотреть на нашем сайте neutronic.com о наших устройствах, которые можете приобрести и пользоваться на здоровье. Напомню, что создавали за последние сто лет что в основном? Секорский создавал самолеты, впрочем, и гражданские, и военные. Затем были созданы атомная бомба, были созданы ракеты, были созданы лазеры Прохорова, были созданы компьютеры и масса-масса различных устройств технических, в том числе гидроэлектростанции. Вот остановимся на гидроэлектростанции. Что она делает? Она перекрывает русла реки, создается водохранилище, которое затапливает Огромную территорию. Деревни, мы все знаем, когда делали первые гидроэлектростанции, сколько деревень позатопило, сколько людей переселилось, сколько полудородных земель было затоплено. Они нарушают токи, токи энергетики, созданные Богом. Разрушается экосистема, засоление происходит, осушение происходит. И вот все, что человек вмешивается с точки зрения улучшить, Получается наоборот. Я о чем хочу сказать? Что русский ум пытливый много создал полезного и нужного. Но это полезное и нужное использовать нужно с тем же умом или разумно, для того, чтобы не нарушить нашу среду обитания. А наша среда обитания ныне разрушена практически. Загажены океаны, загажены реки, загажены почвы. И если мы это не остановим, Технический прогресс, в кавычках, это не прогресс, это регресс. Увидание цивилизации, также в кавычках это не цивилизация, это система, разрушающая мир, природу, человека. И если мы это не остановим, то нас ждут печальные времена в будущем. На этом разрешите с вами проститься. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.